Адмиралтейские верфи готовят закладку сразу двух подводных лодок проекта 677 «Ладо» Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» начала подготовку к закладке сразу двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Ладо». Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, на предприятии приступили к резке металла для субмарин. Согласно сообщению, на Адмиралтейских верфих будут заложены третья и четвертая подлодки проекта «677». О сроках закладки пока ничего не сообщается. Субмарины будут заложены в рамках контракта, подписанного еще в 2019 году в рамках форума «Армия-2019». Отмечается, что обе субмарины будут строиться по модернизированному проекту «677» с учетом опытной эксплуатации головной подлодки серии «Санкт-Петербург». В 2019 году на Адмиралтейских верфих, говоря о новом контракте на две лады заявили, что строятся они будут без ВНУ и без ракет «Циркон» и войдут в состав ВМФ в 2025-2027 годах. Вряд ли что изменилось за эти почти три года, воздухонезависимой установки так и нет, а гиперзвуковой «Циркон» пока готовится поступить на вооружение только надводных кораблей. Однако это тот случай, когда хотелось бы ошибиться. Депл проекта 677 относится к четвертому поколению неатомных субмарин. Она предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, поражения его береговых объектов, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов спецназначения. Подлодки Лада вооружаются комплексами калибр PL и шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм. Mm. Субмарины этого проекта отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Их надводное водоизмещение – около 1,8 тысячи. Тонн Максимальная скорость подводного хода – 21 узел. Глубина погружения – до 350 метров. Численность экипажа – 35 человек.